Друзья, приветствую! Меня зовут Батиман Капас. Я являюсь специалистом в области продвижения в онлайн. Для меня эта сфера является возможностью той самой мечты, ради которой я вообще сюда пришла. Мечта это называется быть свободным человеком. Согласитесь, быть свободным человеком — это достаточно... Недешевое удовольствие, да? А, то есть быть свободным это значит ничего ни от кого не зависеть, и ничего ни у кого не просить, ни перед кем ни в чем не отчитываться, говорить то, что я считаю нужным, желать то, что я хочу. В моей голове возникает какая-то картина желать этого, разрешать себе этого желать, разрешать вообще себе очень многие вещи. И это на самом деле самое, с моей точки зрения, самое дорогое удовольствие – быть свободным человеком. Тем не менее мы все к этому стремимся, не все, но большая, большая часть людей. Я не исключение, я также стремлюсь быть свободным человеком. Я с годами все больше и больше ценю это как ценность, потому что у меня я подошла к тому возрасту, когда дети уже выросли летают своей, как говорится, своими самостоятельными крыльями, своими самостоятельными желаниями, целями, задачами, ради которых они живут и выполняют. А, то есть вот эта жизнь, когда женщина, наверное еще, в принципе, не очень старая, но в то же время и не очень молодая. Она набрала какое-то количество опыта, не только жизненного, но и профессионального опыта. И а, возникает такое, знаете, состояние, когда я, а, в принципе, уже готова делать многие вещи просто так, потому что у меня есть внутреннее а, такое осознанное желание быть полезным людям. И... В этой связи я делаю для себя огромное количество разного рода контента, который с моей точки зрения где-то как-то поможет людям. Но понимаете, дело в том, что мы, я как специалист в этой области, я понимаю, что чтобы быть полезным, чтобы быть максимально быть получить обратную связь от аудитории, чтобы они могли сказать, ты права, ты не права, о, спасибо, а вот э, классную вещь ты сейчас нам дала, там, да, допустим, э, нужна аудитория, нужна аудитория, нужны люди, которые вот перед тобой будут сидеть и внимательно тебя слушать, и здесь две важные вещи, нужна аудитория и которая будет внимательно слушать чтобы э, прийти к этому, чтобы э, выполнить эту задачу, нужно очень, на самом деле всего две задачи, нужно огромное количество действий сделать. Но понимаете, какая штука? На самом деле действий не так много, но чтобы э, эти действия систематизировать, там может быть пять действий, да, пять шагов, и тогда у тебя будет такое происходить. Так вот, чтобы сделать, э, зафиксировать эти пять шагов, мне приходилось и приходится по сей день делать огромное количество разных экспериментов. Наблюдать, пробовать, смотреть. Это знаете, вот как в легенде про Эдисона, который создавал лампочку и делал огромное количество опытов, чтобы прийти к той самой одной единственной задаче. Освещать помещение, каким это образом можно сделать. И вот начинаются разные-разные пробы. Также и у меня, и я уверена, что вы в своей жизни так или иначе с этой тоже ситуацией сталкиваетесь, когда вы постоянно находитесь в состоянии экспериментов, гипотез, проб, наблюдений, да, то есть что-то тестируете. А, так вот, а, хорошая новость заключается в том, что когда ты внутри себя свободен, когда ты на, в потоке, я немножко это слово, не, потому, не то чтобы не люблю, оно хорошее слово, но оно настолько замыленное, да, что я уже его боюсь произносить, потому что огромное количество людей его интерпретируют по-разному, поэтому я не буду рисковать, а скажу такое, что Человек, которому нравится то, что он делает, которому нравится пробовать и смотреть, как получаются результаты, вот, пожалуй, это и есть основная составляющая для того, чтобы делать, делать и делать эти действия, эти эксперименты и так далее. Я, не, я сейчас этим и занимаюсь. Я прямо сейчас рассказываю вам об этом, делюсь с аудиторией, рассказываю об этом, как у меня это получается или не получается. Я знаю, что я это очень хорошо знаю как специалист, как профессионал в этой области, как надо продавать, как нужно продать. Но дело в том, что те классические приемы, которые есть, они являются классикой. То есть классика продвижения она уже наработана в диджитал. Но э как и любой творческий человек, креативный человек, мне хочется нанизывать на эту классику какие-то разные способы креативного э, исполнения всех этих вещей. Так вот, смотрите, какая штука. Я э, решила сделать это следующим образом. У меня есть Инстаграм, есть ТикТок, есть телеграм-канал, и вот есть здесь YouTube, есть, конечно же, Facebook. Эти вот пять площадок, в которых я себя как-то проявляю. И вот вы знаете, какая штука. Совсем недавно я услышала такую вещь, когда человек, значит, я не помню, кто это сказал, но мне это очень прямо запало в душу, когда человек сказал следующую вещь, очень интересную, на мой взгляд. Когда ребенок рождается он начинает, ну, там, пока он младенец, он, конечно, живет только в соответствии со своими потребностями, и уже когда наступает вот момент такого развития, такого, знаете, как это правильно называется, когда человек начинает уже думать, когда человек начинает уже размышлять, да, что и как, как его поступки, то есть он начинает оценивать, да, он начинает выживать. И вот в этот момент происходят такие вещи. Он что-то пробует сделать, например, вот он хочет взять печеньку, а нельзя взять печеньку, сначала нужно поесть горячую пищу, а потребность-то есть съесть эту печеньку, и ему запрещают. И вот так вот постепенно а, внутри него возникает какое-то количество субличностей, а, которые его вводят то в одно состояние, одна из одной субличности он прыгает в другую субличность. Так вот, а, смотрите, мне это очень запало. Я не являюсь специалистом в этой области, в области типологии людей, в области психологии. Но тем не менее я очень много в этой теме развиваюсь, потому что у меня огромная, основная аудитория, которых я когда-то продвигала, это специалисты в области развития личности, это и психологи, и многие-многие эксперты в этой области. Так вот, смотрите, когда я узнала про этих, вот, эти субличности, я вдруг поняла, что мы так или иначе в своей уже взрослой жизни себя проявляем по-разному, да? То есть это уже всем известный факт. Дома мы одни, на улице мы другие, на работе третьи. А, смотрите: так вот, а почему бы эту часть, вот эти вот субличности или разноту нашу в разных каких-то интерпретациях, не проявить ее? в разных площадках социальных сетей. Потому что я, первое, я против того, чтобы дублировать контент везде одинаково, я это очень у многих вижу, как эксперты, вот выложил в Инстаграм текст, и он выложил и в ВКонтакте, и в Инстаграм, и в Фейсбуке, и в Telegram. Я считаю, что это не совсем верный подход, потому что так или иначе, это немножко с точки зрения продвижения это неверно. Смотрите, почему я сейчас объясню. Так вот, возвращаясь к этой самой теме субличности, я на каждой площадке говорю о разных вещах. На каждой площадке я говорю, потому что меня волнуют многие вещи. Многие, я как человек, любой разносторонний человек, я читаю, я смотрю какие-то фильмы. Я нахожусь в состоянии постоянного какого-то исследования, да? И в, этой, в этом пути, вот делает его один человек, внутри идет раздваивание, расстраивание, расчетверирование. Так вот смотрите, какая штука. Одно, одна субличность говорит, блин, как классный рецепт сделали, а, в ТикТоке. Вот, блин, я бы тоже такую хотела вкусненькое покушать. Вторая субличность увидела выступления или размышления какого-нибудь специалиста в теме войны, да, то, что сейчас происходит. И есть очень сильные специалисты, вот именно сильные политологи, которые говорят очень крутые вещи, ну прямо очень достойные крутые вещи, и я реально это слушаю, потому что мне все понятно. Да, то есть все понятно с тем, что сейчас происходит. Каждый сам для себя сделал какую-то оценку, он сам для себя. Кстати, это тоже очень интересная вещь. Об этом тоже можно порассуждать. Почему я так думаю в отношении вот этого да, события. Таким образом... Я, например, исследую тему маркетинга, тему, э, сейчас я скажу, тему э, исследования души, как душа себя проявляет, как отношения в человека развиваются, как личность проявляется. То есть, понимаете, какая штука? Все это внутри нас висит этот винегрет. А почему бы его не разложить по полочкам э, в разных ипостасиях? И вот я решила в этой связи, как я уже говорила, я экспериментирую. Я решила поэкспериментировать и попробовать, в, попробовать это проявить. И знаете, что мне это сейчас дает? Хочу поделиться с вами мне дает какую-то ясность. Потому что вот этот самый винегрит, который внутри меня э всячески. Туда он... Один тот толкает, другой туда толкает. Оно внутри иногда возникает такое противоречие, иногда, да, что реально, знаете, как будто тебя шатает, потому что ты внутри, тебя разрывают эти противоречия. Они не дают какой-то ясности. Вот эта вот самая прозрачность, она становится более такой мутной. И я бы хотела попробовать в этой связи Говоря, исследуя в одной теме, развивая ее, понаблюдать за собой собой, как я здесь проявлена, как здесь мое я проявлено. И это очень и это очень интересный эксперимент. Да, оно отнимает какое-то время, но как и любое новое, оно отнимает пока гораздо много времени. И на фоне этих всех этих попыток, да даже не попыток, а действий, которые я уже их совершаю, потому что человек действий, да, то есть мне, я сторонник, оно не всегда срабатывает хорошо, но я сторонник сначала лезть в драку, а потом разбираться, кто прав, кто виноват. Но вот я пробую, я всегда пробую, не всегда все выстреливает, даже большая часть не выстреливает, но э, я владу с собой, потому что... Я знаю, что я вот это точно попробовала. Я в эту дверь точно постучалась, и мне открыли. И я зашла и попробовала. То есть эм, я владу с собой от того, что я сделала все, что я должна была сегодня сделать. То есть максимально к этому стремлюсь. Я не говорю, что все идеально. Даже можно сказать, далеко не идеально. Но вот сегодняшнее видео это э, желание поделиться с вами, услышать от вас обратную связь и таким вот образом э -э, привлечь ваше внимание к, к тому, что, возможно, и вы с этим сталкиваетесь. Итак, э -э, мое сегодняшнее э -э, видео, отрезюмирую его. Эксперименты — штука, это такая штука, которая, э -э, знаете, как шелуха. Это путь к себе это огромное количество гипотез, проб, тестов, экспериментов, которые вычищают шелуху к самому себе, к самому настоящему я. И вот это вот постоянные пробы, но так или иначе приводит, как я уже говорила в самом начале, к двум вещам: мне нужна аудитория, и мне нужна обратная связь. Вот она, как и любому человеку позволяет разобраться, а, во-первых, как этот путь правильно выстроить к самому себе, и, во-вторых, а, проявить какое-то качество, которое может быть ну вот накопать внутри себя, которое может быть ты даже не подозревал, что оно в тебе есть, и вот это то, что я думаю, важно каждому человеку. Но это мое субъективное мнение. На это все. Меня зовут Батима Габас. Буду рада любой обратной связи.